Добрый день. 29 декабря 2022 года. Сергей Иванчук, компания Мегагалакси, компания Виадар и Зеркала Метагалактика. Хочу поздравить с наступающим новым годом, пожелать здоровья, любви, счастья, благополучия, удачи. И хочу поделиться нашими достижениями за 4 года. За четыре года нами восстановлен весь наш ресурс, все наши идеи, которые мне приходили. Вот поэтому на территории Galaxy мы реализовали уже новые конструкции, профессиональные зеркала Метагалактики. Естественно, в нашем офисе расположены зеркала Козырева, это спиральные конструкции, которые показали очень хорошую эффективность взаимодействию с информационным полем. Также нами произведено много разной сертификации много разных исследований, экспериментов. Все это можно знакомиться со всем этим можно ознакомиться на наших сайтах зеркала-mg.ru, зеркала-k.com, megagalaxy.pro, viadar.ru. Также хочу поделиться новостью. Вчера нами была установлена новая каркасная конструкция. Это зеркало МЖ, андромеда, каркасная. С двумя разными алюминиями для более плотного а, поля, для, более того, для того, чтобы человеку было комфортно в ней находиться. И шла очень, э, очень хорошая такая работа именно в, этих, в этой конструкции. Также нами опубликованы научные статьи, 5 научных статей, значит, опубликованы совместно с Международным научно-исследовательским институтом андроэпокологии, где именно ведутся исследования оригиналов зеркал Козырева и зеркал МНИКа. Также нами на открыты четыре центра с нашими конструкциями зеркала метагалактика все эти центры стоят в определенных точках первый центр который расположен у нас в москве это наш центр второй центр находится в городе калуге третий центр находится в городе новосибирске четвертый центр находится все в, Сан в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге центр находится на определенной точке, очень интересная. С этими данными можно ознакомиться на сайтах. Далее, значит, нами проводятся исследования образов, смыслов, цифр через наши конструкции, через зеркала метагалактики. В следующем году будет новые три публикации, которые покажут о наших исследованиях за последние два года. Мы их не публиковали, собирали материалы, статистику, анализировали. Поэтому проведена огромная работа. Я хочу поблагодарить моих э, любимых ТМРС, э, поблагодарить э, Сергея Николаевича Греевцева, поблагодарить э, Рафика Шафаровича Саркисяна, э, которые помогали мне э, в тех или иных ситуациях подсказывали, вот, так сказать, по многим исследовательским вопросам. Также особую благодарность Александру Васильевичу Трофимову, доктору медицинских наук, за то, что он поспособствовал познанию зеркал Козырева, пространства зеркал Козырева. Ну и всем остальным, которые не буду пока имена открывать, которые дальше сотрудничают с нами и дальше идут в нашем направлении. Поэтому покажу сейчас новую конструкцию новой модели Андромеда. Это конструкция высотой 2 метра восемьдесят сантиметров. Она основана на каркасе. Два слоя алюминия. Это очень важно, играет огромную роль, и первый отзыв первого посетителя сегодня уже мы опубликуем после нашего поздравления. Поэтому всем любви, счастья, улыбок, здоровья, позитива и всем хорошего настроения в новогодние праздники. Сергей Иванчук, 29-12-2022 год.